Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео попробуем испытать конструкцию этой сковородки в SolidWorks Simulation. В принципе мы можем воспользоваться инструментом SolidWorks Simulation Express, но я предпочитаю загружать и пользоваться большим симуляшоном, который рассчитывает не только детали, но и сборки. Хотя здесь у нас всего лишь одна деталь. На вкладке «Добавление» включаем SolidWorks Simulation», и сейчас здесь должна появиться новая вкладочка с этим инструментом. Вкладка появилась. Здесь выбираем «Новое исследование» и выбираем «Статический анализ». После того, как мы выбрали э, тип э, симуляции, необходимо э, применить материал, если он не применен. У нас это простой углеродистая сталь. Добавить э, крепление, фиксированную геометрию, э, то есть ту часть э, сковородки, которая будет э, зафиксирована и неподвижна. Ну, допустим, неподвижной у нас будет ручка. Я возьму вот эту вот, э, поверхность и э, помечу ее в качестве зафиксированной геометрии теперь нам необходимо добавить силу тяжести теперь добавляем нагрузку в качестве нагрузки используем силу выбираем но и ставим здесь допустим силу в 50 ньютонов то есть это будет 5 килограмм щелкаем окей Теперь у нас есть два пути. Первый путь это сразу запустить исследование и второй путь сначала создать сетку. Давайте выберем первый путь, сразу запустить исследование и Solid автоматически создаст сетку и рассчитает. Если использовать второй путь, второй способ, то нам Solid предоставит возможность настраивать сетку под наши нужды. Иногда это бывает необходимо, так как автоматически сетка, к сожалению, не строится. Так, Решение готово. И, как мы видим, максимальное напряжение сосредоточено вместе стыка ручки и самой чаши э, сковородки то есть вот здесь вот и соответственно на ручке также есть максимальное значение напряжения но они э, скорее всего гораздо ниже чем предел э, текучести металла для того чтобы э, понимать вот эти вот значения чтобы они были в таком э, понятном виде необходимо два раза щелкнуть по этой гистограмме э, И здесь в списке выбрать вместо научного отображения выбрать общий. Так мы видим, что даже максимальные значения в 10 раз меньше, чем а, предел текучести металла. Ну это и понятно, всего лишь а, 5 килограмм, а, как бы это не очень много. Давайте посмотрим следующие пюре это перемещение. Здесь также можем выбрать вместо научного отображения общий. Максимальное перемещение 28 сотых миллиметра. И деформация, соответственно, возникает, максимальная деформация возникает в местах с максимальным напряжением. Оно и понятно. Ну, вот такой вот несложный расчет, чтобы показать, что конструкция довольно-таки жизнеспособная. В принципе, можно сюда добавить еще и термические характеристики, либо сделать другой термический расчет. Можно также поменять материал с простой углеродицей стали там, на чугун, на алюминий, какие-то сплавы, чтобы конструкция имела меньшую массу там, и какие-то иные характеристики. Все довольно просто. Ничего сложного в подобных расчетах нет. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!